Система позволяет управлять сразу несколькими устройствами и по нажатию одной кнопки выполнять целый ряд действий, которые называются сценарием, который сразу подготавливает зал к нужному режиму работы. Раньше подготовка зала где-то занимала полчаса. Сейчас на это уходит минут 10. И второе, когда идет сеанс видеоконференц-связи, можно сразу оперативно отображать говорящего, сразу показывать контент и управлять сеансом. Главное достоинство этой системы ⁇ то, что она автоматизирует работу всего комплекса оборудования и дополнительно к тем функциям, которые были раньше, она добавляет автонаведение камер. То есть теперь мы включаем микрофон и камера автоматически наводится на говорящего.